привет привет сегодня мы с тобой тренируем ручки плечи и пресс тренировка короткая упражнения выполняем практически без отдыха если вдруг тебе нужен отдых жми паузу отдыхай и продолжай дальше вместе со мной но старайся чтобы твой отдых был не больше 30 секунд между упражнениями и не больше минуты между блоками подготовь водичку не забудь размяться. И мы начинаем. Всю тренировку мы выполняем на полу. Поэтому тебе нужен будет коврик. Если у тебя нет коврика, ты можешь сложить полотенечко под ноги. Или заниматься где-нибудь на траве, на мягком грунте, на ковре. В общем, чтобы тебе была комфортная коленка. Готово. Первое упражнение у нас отжимания широкой постановкой рук. Мы становимся в упор лежа. Ручки ставим довольно широко, опускаемся вниз и поднимаемся обратно. Если ты не можешь делать полноценное отжимание, делай то же самое с колен. Встаем на коленки, ручки шире плеч, голову не запрокидываем, не опускаем. Опускаемся и поднимаемся обратно. Таких мы выполняем 10 повторений. Готово. Работаем. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. И второе упражнение блока. Мы встаем в упор лежа и поднимаем по очереди ручки. Таких мы выполняем 10 повторений. Если не можешь делать, делаешь то же самое с колен. Точно так же, как и отжимания. Но старайся делать хотя бы 2-3. Делаешь из полной планки, потом переходишь на колени. То есть работай максимум, который ты только можешь сделать. Готово? Работаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Пару минут отдыхаем, то есть пару минут, пару секунд. Отдыхаем и продолжаем отжимание. Приготовились. Работаем. Один, два, три четыре пять шесть семь восемь девять десять закончили и у нас подъемы ручки стали упор лежа погнали один два три четыре пять Шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Повторяем это все еще один раз. Готово. Отжимание. Один, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Даю тебе время доделать, если вдруг ты делаешь немножко медленнее. Готово? Поднимаем ручки. Погнали. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. Это был первый блок. У нас еще два. Отдыхаем. Пьем водичку. Если хочется. Если не хочется, не пьем. И переходим ко второму блоку. Первое упражнение у нас подъемы ножек из обратной планки. Довольно сложное упражнение. Мы ставим в обратную планку и поднимаем ножки. Если тебе тяжело поднимать ножки, ты можешь поднимать коленки. Подтяни живот. Все упражнение мы живот держим подтянутым к позвоночнику. 10 повторений готово. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. И второе упражнение. Альпинист. Стоим в упор лежа. Тут. Очень важно, не опускаться слишком низко, не делать вот такую красивую поясничку. Вообще стараемся спинку не округлить. И мы подтягиваем колено к локтю и делаем то же самое другой ножкой. Таких мы выполняем 20 повторений. Приготовились. Работаем. 1, 2, три, 4, 5, 6, Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать. Закончили. И переходим к обратной планке. Если тебе тяжело, жми паузу, отдыхай, старайся не больше минуты и продолжай с нами. Встали в обратную планку. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. И продолжаем. Альпинист. Готовы. Упор лежа. Погнали. Два. Четыре, шесть, восемь, десять, тринадцать, шестнадцать, Восемнадцать. двадцать. Что-то второй круг вообще легко пошел, да? Или я неправильно посчитала? Как-то слишком легко. Anyway, Еще один раз. Готово? Встаем обратную планочку. И работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И альпинист. Встаем в упор, лежа. И погнали. Два, четыре шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать. Закончили. Это второй блок был. Остался один. Быстренько отдыхаем. Если тебе нужно больше отдыха, жми паузу. Если нормально, то мы продолжаем. И у нас следующее упражнение, я не знаю, как оно называется. Мы опять встаем в планку. И теперь, посмотрите, мы поднимаем попу, стараемся сделать с собой уголочек. И выпрямляемся обратно. Таких мы делаем 20, 20 10 повторений. Готово. Стали в упор лежа. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. И второе упражнение блока я покажу сейчас лицом к вам, а потом буду делать как обычно. Мы встаем опять же в упор лежа и начинаем шагать ладошкой к другой руке. Таких мы выполняем 12 повторений. Готово. Работаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Пару секунд отдыхаем. И продолжаем. Вся фишка тренировки в том, чтобы э, были минимальные промежутки отдыха. Быстро, но эффективно. Готовы? Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Здесь закончили. И переходим к. Тоже не знаю, как это называется. Готовы? Стали в уформе уже. работает Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать 12. Закончили. Повторяем это все еще один раз. Готовы. Упор ножа. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять. Закончили. И последний подход блока. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили, отдыхаем, пьем водичку. У нас остался один блок, и это будут скручивания. Мы ложимся на спинку. Всем знакомое упражнение. Ножки согнуты в коленках, ложимся, ручки за закидываем назад. И мы садимся и касаемся ручками, носочками. Но важный момент. Мы не должны вот так вот округляться. Мы должны садиться с ровной спинкой. То есть постараемся держать, подниматься с ровной спинкой. Не вот так. 10 повторений. Готово. Погнали. Спинка ровная. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончили. И из того же положения, лежа на спине, мы поднимаем ножки и тянем коленки к груди. То есть вот так у нас это выглядит. И возвращаем обратно. Готовы? Десять повторений. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Это может не очень красиво выглядеть со стороны, но упражнение довольно эффективное. И мы переходим к скручиванию. Готово. Погнали. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. И у нас обратное скручивание. Работаем. Один, два, три. Старайтесь не использовать инерцию ног. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. И у нас последний подход. Погнали. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И сразу же переходим к обратным скручиванию. Готово? Погнали. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. На сегодня все. Я надеюсь, тебе понравилась тренировка. О, не забудь потянуться. Это очень важно. Это расслабит твои мышцы. Вернет их в естественное положение. Если тебе понравилось, ставь лайк, пиши комментарий. Я это очень люблю. И надеюсь увидеть тебя завтра на следующей тренировке. Или уже в понедельник. В общем, я не помню когда. Пока-пока.